Приветствую, автономы и лица с нетрадиционной пищевой арендацией. В этом ролике поговорим о войнах. Знаете, некоторые говорят, что вот любое прилагательное к существительному представь, война, к существительному война и это будут типа войны. Ну, например, там книга, книжные войны, да? медицина, медицинские войны, образование, образовательные войны, когнитивные войны и так далее, и так далее, и так далее. То есть говорят, война не только горячая, она может быть вот такая разная всякая, то есть сколько вот существительных прилагательных э, из них можно сделать, столько и войн можно ввести. Э, знаете, мне вот эту дичь э, тоже втерли в ухо, да, я, о, как умно, как оно-то, наверное, все вот так, да-да-да-да-да. Пока, в общем-то, немножко не проанализировал это, вот не так давно. И поняли, что это именно дичь. Во-первых, ну это нарушает первый закон логики, да, терминах. Открываем, смотрим, что такое термин война. Что мы там видим? Да, действительно, можно сражаться как лично, так и классы там, да, различные бьются между собой. <coughs> ну, вот. Но, читаем дальше. Бьются именно вооруженные их единицы, да, с другими вооруженными единицами только так ну как война происходит, сами посмотрите то есть солдаты бьются с солдатами женщины, дети, старики мирное население, гражданское оно в стороне их могут мобилизовать, тогда они становятся солдатами, но пока они не получили соответственно оружие в руки ну или какое оружие там Понятно, что не все с оружием там бегают, но мобилизованные на фронт солдаты, да? Вот, даже если он в штабе сидит, тем не менее. Это все солдаты. Поэтому не может никакой быть когнитивной войны. Не может. Ну что за солдаты когнитивной войны? Они бьются с другими солдатами, что ли, да? Нет, они нападают на мирное гражданское население. Путем пропаганды какой-то, различных манипуляций с сознанием. Да? И медицина. Что за медицинская война? Врачи бьются с врачами, что ли? Нет. Идет опять нападение на мирное гражданское население. Это не война. Это не война. Это истребление, геноцид, если угодно, порабощение. Но это не война. Не надо вот этим романтизировать красивым словом война, прикрывать вот эти вот дерьмовые все вещи, такие как геноцид, истребление, порабощение. Да? Прикрылись войной, такие, как говорят, любят говорить, патриотизм, последнее прибежище говнюка, маньяка, там, да, дегенерата, также и здесь. Война это тоже как бы да, последнее прибежище вот таких вот говнюков. Дегенератов Нет, ребята, не прикрывайтесь войной Не прикрывайтесь Поэтому война Вот она только вот такая Горячая, других не знаю Потому что только на горячей войне Бьются солдаты Одна вооруженная группа против другой Вооруженной группы А когда нападение идет На мирных, на гражданских да, Им тирается дичь с телевизоров там, Из интернета еще где-то пытаются манипулировать их сознанием, их здоровьем, да, вот это типа медицинское. Нет, ребят, нет, это не война. Поэтому надо это четко осознавать, четко понимать, называть вещи своими именами. Автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Пока.